всем привет и снова видео из рубрики будни риэлтора приехал мой земляк мой подписчик из самарской области мы с ним будем смотреть квартиры на бытхе кстати данную квартиру многие из вас видели но по фотографиям здесь жил квартирант сейчас квартира освободилась и я с удовольствием вам освещу данное предложение а давайте наверное, начнем с самого начала Значит, здесь в квартире имеется вот такой общий тамбур. То есть вот вы зашли. Из подъезда попали вот в такой тамбур на две квартиры. Здесь вот, я так понимаю, теплые полы. Ну, даже здесь вот в тамбуре, и то все классно сделано, не говоря уже про саму квартиру. На мой взгляд, очень крутой, качественный, дорогой ремонт. Здесь даже и следа нет от того, что жили квартиранты. С правой стороны а, вот здесь вместительный шкаф окупе а керамогранит по всей квартире, теплые полы, двухуровневый потолок, хорошие двери, совмещенный санузел, стиральная машинка, душевая кабина. Ну, все классно. Классно, реально с душой сделано. Общая площадь 58 метров. Здесь посудомоечная машина. Все коммуникации центральные. Двухконтурный газовый котел, кстати, он висит вот здесь. Висит двухконтурный газовый котел. Поэтому коммунальные платежи будут минимальные. Такая кухня с вытяжкой. Ну, без лишних слов. Камин. Рабочий, электрический диван. Раскладывается. Вот тут есть зона ТВ. То есть вот такая кухня-гостиная. Да, она без окна, но смотрите, как все классно сделано. Здесь есть кондиционер. Это первая спальня. Вот так вот сделали в спальню два входа. Тоже есть кондиционер. Здесь даже видно море. Территория закрытая дома, для тех, кто не знает. Это улица Дивноморская, район Бытха. Вот на территории есть беседка, мангальная зона. Вот, А там можно будет покушать шульки, которые вы нажарите на своей территории. моря. реально видно. Просто камера сейчас не передает. Погода еще такая не очень. Вот здесь можно посушить белье. Стоимость, друзья, самое интересное впереди, это стоимость. То есть это первая спальня была и еще одна спальня. Зеркало, комод, здесь есть еще и радиаторы, бра. В общем, мне квартира реально очень нравится, цена 9 с миллионов кто будет принимать быстро решение соответственно можно будет неплохо поторговаться ну, а мы двигаемся дальше кое-что сейчас будем смотреть в белом дворце а с ремонтом потом О, кстати белый дворец вот он красивый такой на ваших экранах вот такое окружение у дома Тут по инфраструктуре проблем нет, смотрите, место абсолютно ровное, до пляжа 10 минут пешком в общем, кому интересно, посмотрите полный обзор касаемо района ссылка выскочит в правом верхнем углу, вот здесь Сбербанк, салон красоты, магазины всякие короче, все поблизости, в общем, вот так пока к Белому дворцу мы идем, просто Владимир не захотел попадать в кадр в общем, автобусная остановка здесь буквально, наверное, метров сто все, что вам потребуется для комфортного проживания и отдыха, здесь все имеется. Значит, Рядом магазин «Магнит», там рынок, да в общем, чего здесь только нет. Есть все. И самое главное, что, смотрите, ровненько, широкие асфальтированные дороги, все утопает в зелени, «Бытха», один из самых престижных районов в городе Сочи, не устану вам об этом Оговорить. Так, значит, вот оттуда мы вышли. Смотрите, это санаторий «Металлурка». Здесь есть бассейн с морской водой. Там, ну, в общем, можно поправить свое здоровье. Можно там на фитнес, на йогу, кстати, походить. Вот. вот так у нас выглядит Белый дворец. Красавчик. Что-то никак у меня не удавалось вам его осветить. В общем, здесь сейчас будем смотреть квартиры с ремонтом. А Многими меня спрашивали про парковку. Да, парковку вот там вот сделали. Она платная. Есть еще под домом. Ну, естественно, тоже ага. не бесплатно. Вот, здесь она находится. Значит, здесь все, конечно, ну, классно так, дорого-богато сделано. Здесь такой небольшой здесь пригорочек. Это же Бытха. Всегда говорю, что Бытха – это гора и подходит далеко не всем. Вот такая значит, территория, ТПшка собственная, входная группа. Ну, все так прям. Супер! Здесь вас встретит приветливый администратор. Лифта 4. Чуть я с лифтами посчиталась. Три лифта, ну хорошие. Марки Клемон. Это вид с общего балкона. Вон, висят картины. В общем, ну, все классно. Белый дворец, есть Белый дворец. Видеонаблюдение, естественно. Так, это значит прихожая. Смотрите, здесь вот вместительный такой шкаф. Ремонт дизайнерский. Вот мы квартиру посмотрели. Новый качественный ремонт, ну, реально качественный. То есть сделали все для себя. Смотрите, это кухня, совмещенная с гостиной. Есть кондиционер, кожаные диваны. Встроенная вся техника. Вид. Ну, все реально круто. Просто тут без лишних слов, смотрите, какие двери, фурнитура, вот это вот, да. Значит, совмещенный санузел. Как многим привычно, ванна, а не душевая кабина. Значит, дальше переходим, это зал. Из зала выход на балкон. знаете, по диванчик. Ну, все такое дизайнерское. Значит, выходим на балкон. На балконе такой небольшой бардак. Ну, потому что люди живут. Но ну, в целом, вот такой вид на отель Гринхаус, на бассейн, на город, на бытху. И еще одна спальня. Еще одна спальня. Вот так. Она как бы, назовем ее детской. Да? Детской. Видно море. Сейчас покажу. Вот как-то так. Значит, напоминаю, вот по эту квартиру. Многие из вас ее видели, но с моей стороны была ошибка. Здесь 69 метров. Общая площадь 69 метров. Из недостатков, вот которые я вижу, это только подклеить обои. Все. То есть вот мы зашли. Там, где керамогранит, теплые полы. Вот. Значит, первая спальня с левой стороны. Она 69 метров. Повторюсь. Гардеробная. Первая. Давайте вот так еще с такого ракурса покажу. Стоят радиаторы. Все коммуникации центральные, двухконтурный газовый котел. Поэтому коммунальные платежи будут минимальные. Напоминаю, вот в этом доме есть 116 метров с ремонтом, с парковкой. И только сейчас, только буквально в течение недели-двух, мы готовы ее отдать за 15,5 миллионов месяц с парковкой. Вот такой санузел. Ссылка выскочит в правом верхнем углу. На эту квартиру 116 метров вместе с парковкой всего лишь всего лишь потому что цена ну реально низкая для обытки а 15 миллионов продавалась она за 17 чтобы вы понимали то есть вот если завтра мне меня... Покупатель приехал, если завтра ее не купит, то мы ее готовы за 15,5 отдать. То есть это, смотрите, совмещенная кухня-гостиная, да, но поставить вот сюда вот эту перегородку, вот эту прям можно поставить, и у вас будет две изолированные спальни. Сейчас здесь такое техпомещение, видите, здесь можно погладить, постирать, вот. Но можно сделать вушку. Вот и кухня совмещенная с гостиной, тут спрятан... Двухконтурный газовый котел. Так, посудомоечная машина здесь тоже имеется. И смотрите, как здесь можно сделать. Здесь первый высокий этаж, но тут можно сделать даже собственное парковочное место. Решетку убрали, здесь пилили, сделали свой вход. Я это отвечаю за свои слова, что это можно сделать. И вот тут у вас будет парковка. Вы припарковались, спустили по лестнице, зашли в свою квартиру. И вуаля, вот дома. Сейчас эта квартира продается за 11 миллионов это меньше, чем 160 тысяч за квадратный метр. Друзья, у меня всегда для вас найдутся интересные предложения, поэтому звоните, пишите. Чтобы вы понимали, вот так выглядит дом. Он на закрытой территории, клубного типа. Вот тут, где делается парковка, я вам говорил, 69 метров, 11 миллионов. И 116 метров вот в этом доме. Ссылочка была в правом верхнем углу. Так, мы двигаемся дальше. Значит, сразу пользуюсь случаем, Напоминаю, вот в этом доме, это южный склон, здесь у меня есть квартира, она на первом этаже, но она хорошая, ссылочка будет, ссылочка будет в правом верхнем углу. А мы сейчас двигаемся на улицу Дивноморская, здесь вот есть такие лесенки. А также напоминаю, что вот в этом доме сейчас делается ремонт. Там 105 метров, две спальни, вид на море, новый ремонт будет вместе с парковкой, которая оформляется в собственность. Квартира продается за 15,5 миллионов. Ссылка тоже выскочит в правом верхнем углу, но там она будет без ремонта. По факту сейчас там делается ремонт. Вот. Движение – это жизнь. Поэтому не бойтесь покупать квартиру на бытке, Вот. Будете здоровы. И сейчас мы выходим уже на улицу Диноморской. Вот тот дом, где Сбербанк. Так вот, оттуда мы вышли. Кстати, меня многие спрашивают, Дмитрий, что здесь будет строиться. Видите, участочек огородили. А там, значит, земля под мини-гостиницу, но все против и вряд ли там будет стройка, потому что там проходят коммуникации. В общем, кто-то выкупил земельный участок и не знал, что под землей там проходит много всяких сетей, поэтому вряд ли кто-то там сможет что-то построить. В общем-то, пока все в подвешенном состоянии. Вот. А мы двигаемся дальше. Значит, это улица Дивноморская. Вот тут у нас с левой стороны клиника, Сейчас покажу еще один интересный вариант. А значит здесь, смотрите, бонусом идет вот эта вот кладовочка и парковочное место. Парковочное место – это к цене квартиры. Вот. То есть вы зашли в подземный гараж, заехали. И прямо отсюда, прямо отсюда вызываете лифт и едете, смотрите квартиру. Точнее, едете, смотрите квартиру. Это мы едем смотреть квартиру. А вы поднимаетесь к себе домой. Смотрите, это общий балкон. Здесь, кстати, вот детский садик прямо под боком. Территория закрытая. Ну, здесь, само собой, консьерж. Смотрите, вот такой диван-качалочка. Ландшафтное озеленение. Все выложено брусчаточкой. Красивые пальмы. Вот это все, вот этот вот бордюрчик, он светится в подсветке. Здесь вот лавочки, растут фрукты, кстати, здесь всевозможные. Вот, все утопает в зелени. Вот так выглядит сам дом. Владимир, пойдемте еще покажу здесь какие... Сейчас я все расскажу вам. Значит, ну этот дом показательный, реально, он просто крутой. Просто крутой дом, этот дом называется жилой комплекс. А элита, вот смотрите, вот раз беседочка, то есть можно здесь пользоваться, на нее только вы попадаете, больше никто из посторонних людей не попадет сюда. Потом вот здесь вот выход на улицу Дивноморская, чтобы срезать, можете отсюда выйти. А здесь управляющая компания, вот детская такая площадочка, вот эта лестница она ведет просто вокруг дома, но если вы захотите прогуляться, вот. И еще одна, смотрите, мангальная зона. Вот тут она есть. Я через забор перевозить не буду. В общем, видно, там рукомойник, и мангал. В общем, пожарили шашлыки, там же покушали. А, квартирант у нас уехал на Красную Поляну, поэтому квартиру показать не смогу. А, но заинтересованным людям сброшу видео в личку. Вот такой домик. Был ну, классный, согласитесь. 53 метра там, с потрясающим видом, но с достойным ремонтом, но она полуторка, не двушка. Как вам такие квартиры на Бытхе? будет очень приятно от вас получить обратную связь в комментариях. Значит, с Владимиром мы расстались до завтра, чтобы посмотреть последнюю квартиру, а я сейчас переместился в центр, самый-самый центр, к морпорту. Вот у меня сделка. Помните, я как-то упоминал, что появилась хорошая стройка, куда можно вложить свои средства по 135 тысяч за квадратный метр. В общем, кто успел, тот молодец. А кто не успел, тот не молодец. В общем, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Подпишитесь в Инстаграм, там тоже много всего интересного. Ну а у меня на сегодня все.